ТНВД – состав для топливных насосов высокого давления дизельных моторов любых конструкций. Состав заливается в топливо и создает условия, при которых на поверхностях трения формируется новый металлический защитный слой. Этот слой восстанавливает изношенные поверхности и оптимизирует зазоры между ними. В результате насос обеспечивает на выходе номинальное рабочее давление, что гарантирует нормальное поступление и полное сгорание топлива в камерах. Повышается мощность двигателя, снижается расход топлива, заметно меньше шумов и вибраций. Уменьшаются вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, продлевается срок службы самого насоса. Состав ТНВД от Супротек безопасен для деталей из композиционных материалов, керамики и резины. Подробности на сайте и в инструкции по применению, которая обязательно есть в каждой упаковке.